В эфире государственной компании ЛТР Новости. В студии вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте! И сейчас коротко о некоторых важных событиях сегодняшнего дня. Президент обсудил с представителем ЮНИСЕФ в Кыргызстане сотрудничество с организацией по поддержке усилий государства, направленных на защиту детей. Тридцать тракторов и экскаваторов передали Ассоциациям водопользователей регионов для улучшения иригационной системы страны. В течение двух месяцев идет ослабление поступлений таможенных платежей. Премьер-министр получил соответствующим органам в срочном порядке разобраться в данной ситуации. Казахстан может осуществить первую поставку ГСМ в Кыргызстан в июле. Урузу Айт в стране пройдет 5 июня. Президент принял представителя ЮНИСЕФ в Кыргызстане Юкия Мукуа по случаю завершения ее миссии в стране. Сорунбайджин Беков с удовлетворением отметил плодотворное сотрудничество с Организацией по поддержке усилий государства, направленных на защиту детей. Президент подчеркнул, что Кыргызстан остается приверженцем осуществления целей устойчивого развития ООН и отметил решимость всех ветвей власти добиваться дальнейшего стабильного развития государства, в том числе и по улучшению положений детей. В рамках национальной стратегии развития страны до 1940 года предусмотрено обеспечение высокотехнологии, медицины, гарантированного доступа и полного охвата населения дошкольным и школьным образованием и системой социальной поддержки, гарантирующей всем минимальные стандарты социальной защиты. В качестве приоритетов глава государства отметил снижение материнской смертности на 25%, снижение показателей детской бедности и ликвидацию истощения детей. Каждый ребенок в Кыргызстане должен жить и развиваться в условиях семейного окружения. Государство приложит все усилия для формирования общества со здоровыми и образованными детьми, которые будут основой для будущего развития страны, сказал Сорун выразил признательность ЮНИСЕФ за совместное проведение национальной кампании ТУМАР, направленной на защиту детей от насилия, старт которой был дан 1 июня. Юкея Мукоя выразила благодарность за встречу, отметив, что она с большим удовлетворением выполнила свою миссию в стране совместно с представителями государственной власти, с которыми плодотворно сотрудничали все эти годы. Она отметила, что в Кыргызстане понимают суть вопросов по защите детей и женщин, а представленность женщин в ключевых государственных органах страны, принимающих решения по защите прав женщин и детей, помогает успешной реализации государственной политики в этом направлении. Сорунбай Джинбеков пожелал Юкея Мукоя успеха, выразив благодарность за плодотворное сотрудничество. Сегодня состоялась церемония передачи 30 тракторов и экскаваторов, направленных на улучшение регационной системы страны. Технику передали ассоциация водопользователей регионов, в которой они крайне нуждались, так как с началом весенних полевых работ пахотным землям нужен полив, но из-за отсутствия необходимого технического оснащения для очистки и прокапывания новых каналов приходилось нанимать частных специалистов. В торжественной церемонии принял участие и глава правительства. Тему продолжит Айтолкун Сулпуева. 82.1 Беларусь. Именно этим трактором сегодня были обеспечены фермеры со всех регионов страны. Данная техника направлена на улучшение ирригационной системы. Трактор содержит в себе все условия для водителя, кроме того, имеет полностью обозреваемую кабину. Гарантия на технику составляет свыше трех лет. Новый трактор сегодня и у Магтабека Шаршаналиева для того, чтобы получить заветный ключ от новой техники, он приехал из Кочкорского района. По его словам, Майлок мыть у где он заведует ассоциацией водопользователей, крайне нуждалась в такой технике, так как с началом весенних полевых работ пахотным землям крайне нужен полив, и из-за отсутствия необходимого технического оснащения для прорывки каналов приходилось нанимать частных специалистов. Хотел бы выразить огромную благодарность правительству за предоставление этой техники. Раньше нашему Аилахмату приходилось тяжело. Сейчас, я думаю, с новым трактором мы пророем новые каналы, а старые очистим. Нам предстоит проделать много работы. Рад получению новой техники руководитель Ассоциации водопользователей Сузакского района Джалабадской области. По его словам, в Сузакском районе проживает около 2500 жителей, и воды, особенно в летнее время, не хватает. Теперь с получением новой техники они планируют прорыть внутренние каналы, что откроет большой доступ к воде. Подав заявку на участие в проекте, мы получили этот трактор. 50% от стоимости техники мы будем выплачивать семь лет. Кроме того, есть еще льготный период – один год. Это очень выгодно, так как в течение этого времени техника купит сама себя. Специальная техника была закуплена за счет грантовых средств проекта улучшения сельскохозяйственной производительности и питания при поддержке Всемирного банка. Ассоциации водопользователей, получившие технику, отбирали согласно критериям банка и бюджетного кодекса. Каждая машина стоит 2 миллиона 178 тысяч 400 сомов, отметил министр сельского хозяйства. 30 единиц всего сумма составляет более 65 миллионов сомов. Значит, эти АВП сегодня с каждого как бы, региона республики. Я думаю, что оно, сегодня вот у нас главная цель, чтобы наши ирригационные сети нормализовались. На сегодняшний день общая площадь орошаемых земель в Кыргызстане составляет 1 миллион 200 тысяч гектаров. Теперь, благодаря новой технике, планируется, что свыше 60 тысяч гектаров земли перейдут в эту категорию. Вода – источник жизни, именно поэтому развитие ирригации имеет одно из самых наиважнейших направлений работы правительства, отметил в ходе своего выступления премьер-министр Мухаммед Калая Благазиев. Сегодня знаменательное событие. 30 ассоциаций водопользователей, охватывающих 63-2 гектаров земель, получают специальную технику, которая позволит улучшить работу ирригационных сооружений на местах. В рамках государственной программы, принятой в 2017 году Суром Байем Джимбековым, в бытность его премьер-министром, будут построены 44 объекта ирригации на сумму 58,8 миллиардов сомов. Это позволит ввести в сельское сельскохозяйственный наоборот 66 тысяч гектаров земли. Помимо этого улучшится орошение 110 тысяч гектаров. К 2023 году завершится второй этап программы и в эксплуатацию будут введены 32 ирригационных объекта, что позволит ввести 27 тысяч гитаров новых земель. После официального выступления глава правительства лично осмотрел новую технику. Отметим, в 2019 году на развитие ирригации выделено 300 миллионов сомов из республиканского бюджета, и планируется направить еще более 9 миллионов долларов США в виде инвестиций. Айтол Кунсулпуева, Пуйватаура Ранарбеков, ЛТР, Бишкек. Уже в течение двух месяцев в Кыргызстане идет ослабление поступлений таможенных платежей. Кроме того, большие проблемы наблюдаются и в налоговой системе. Из-за безответственности отдельных работников таможенной службы, которые пропускают контрабандный товар, в государственный бюджет не поступают миллиарды денежных средств. Премьер-министр поручил соответствующим органам в срочном порядке разобраться в данной ситуации. Подробнее в сюжете Айтол Кунсулпуевой. В бизнес кругах и в правительстве взволнованы вопросом контрабандного ввоза товаров из соседних государств, из-за чего в республиканский бюджет не поступают миллиарды денежных средств. Как было отмечено главой правительства, особые убытки терпят законопослушные предприниматели. Из-за ввоза контрабандной продукции наши законопослушные предприниматели терпят убытки. Наблюдается недопоступление в республиканский бюджет. Вместе с тем, определенные государственные органы, ответственные за этот участок работы, откровенно спят, не принимая достаточных мер по пресечению факта ввоза контрабанды в республику. Необходимо признать, что в этом вопросе есть коррупционная составляющая и халатное отношение к исполнению своих прямых должностных обязанностей». Экономика встав Проблема в Уже в течение двух месяцев в Кыргызстане идет ослабление поступления таможенных платежей, как отметил глава правительства. Этот показатель может нанести урон не только социальным показателям страны, но и государству в целом. Мухаммед Калай Булгазиев поручил соответствующим органам в срочном порядке разобраться в данной ситуации. вице-премьер-министр «Вице-премьер-министр Джениш Розаков и руководители соответствующих государственных органов будут нести персональную ответственность. В урегулировании этой ситуации нужно изучить процесс оплаты таможенных платежей, как все проходит. Кроме того, особое внимание нужно обратить на то, какие проблемы вызывает контрабандный товар. Этот вопрос обсуждается довольно-таки давно, однако никаких результатов нет». В ходе заседания было отмечено, что из-за контрабандного ввоза товара в месяц в бюджет нашего государства не поступают миллиарды денежных средств. Только в прошлом году от таможенных платежей в бюджет страны поступило 785 миллионов сомов. В этом году показатели даже не подлежат сравнению. Что говорит о том, что в этой системе укоренилась коррупционная схема. Что удручает в этом вопросе замешанные люди в погонах, отметил Мухаммед Калаябл-Газиев. Контрабанды стермины четыре Уважаемые офицеры, если мы не будем бороться с контрабандой и не наладим систему поступления таможенных платежей, народ не поймет этого. Именно поэтому честные предприниматели сегодня очень недовольны этой ситуацией. Их недовольство оправдано. Удручает и тот факт, что в этом замешаны люди, носящие погоны. Чтобы поставить точку в вопросе ввоза контрабандных грузов, нужно ужесточить контроль за ввозимым товаром в страну. Отметим, только с начала года было зарегистрировано 28 фактов контрабандного ввоза товара на общую сумму в 15 миллионов сомов. Подавляющую часть контрабанды составляли горючие смазочные материалы. Каждый день через таможню проезжает около 10 разных большегрозных машин. Если каждая машина будет возить по тонне ГСМ, то в день это составит около 10 тонн. Эти деньги не поступают в бюджет. Кроме того, есть бензонол, газохол, которые не вошли в список товара, за которые нужно выплачивать акцизы. С помощью них здесь, уже на территории Кыргызстана, добавив нужные компоненты, можно производить настоящий бензин. Нужно тщательно проверять такого рода факты. Если через таможню проезжает машина без товара, то нужно проверить их баки. В завершении заседания глава правительства поручил в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию по ввозу контрабандной продукции в страну до внедрения автоматизированной системы, которая позволит обеспечить полный учет и фиксацию грузов транспорта на границе. Бишкек. На пункте пропуска Чонкапка автодорожной задержан гражданин по подозрению в попытке перевоза ГСМ по недостоверным документам. При досмотре грузовой автомашины у пограничников возникли подозрения, что 23 тонны печного топлива, как это было указано в сопроводительных документах, на самом деле являются дизельным топливом. Задержанный вместе с грузом передан сотрудникам территориального управления ГСБ. Между тем, по стране отмечается рост количества контрабандного топлива. Подробнее в материале Бипомата Санбекулу. С марта этого года наблюдается учащение случаев провоза горюче-смазочных материалов через кыргызско казахскую границу по недостоверным документам. Так зачастую вместо указанного в них бензонола провозят бензин. Кроме того, в отдельных случаях топливо пытаются провести в скрытых топливных баках авто. Так, только на КПП «Чалдовар-Автодорожный» с начала этого года выявлена возможная попытка ввоза 315 тонн топлива. Согласно сопроводительным документам, общая стоимость обнаруженного топлива достигает 6 миллионов сомов. Все переданы пограничниками в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства. Есть бензонол, который по документам указан бензонол, но у пограничников, то есть у нас вызвало подозрение, что это возможно бензин, и мы составили соответствующие документы и передали в мобильной группе. Но результаты экспертизы и какие были меры были приняты по переданным грузам, еще нам официально не поступало. Возить топливо из соседней страны крайне выгодно, поэтому контрабандисты придумывают все новые методы провоза ГСМ через границу. Таможенникам при досмотре машины приходится использовать весь свой арсенал. Досмотровые зеркала, эндоскопы, служебные собаки. Все это хорошо зарекомендовало себе в поиске запрещенных предметов. Однако главным инструментом пограничников продолжают оставаться опытные и подготовленные специалисты. Наряд по досмотру транспортных средств назначается из числа наиболее подготовленных военнослужащих. При досмотре, он, кроме того, что он использует технические средства и собаки, также он должен так, выявлять нарушителей по его поведению, то есть психологической составляющей. То есть он должен проводить фильтрацию, то есть наводящие вопросы должен задавать. Улан Асаналиев работает в пограничной службе с 2016 года. По его словам, большинство нарушителей удается обнаружить благодаря анализу поведения водителя при досмотре. Нечистые на руку лица могут выдать себя после наводящих вопросов пограничника. Смотрим на поведение водителя. Если человек что-то незаконно проводит, он, ну, во-первых, волнуется потный, слишком, либо ну, там признака определенного в целом госпогранслужба предпринимает все возможные меры по недопущению провоза контрабанды через границу. Так, с января по март этого года на Кыргызско-Казахском участке границы пресечено 39 фактов незаконного перемещения топлива на общую сумму более 15 миллионов сомов. самбекулу Бахет Хаязов, ЛТР, Чуйская область. И как стало известно, Казахстан может осуществить первую поставку ГСМ в Кыргызстан в июле, сообщил об этом первый заместитель министра энергетики соседней страны Махамбет Дусмухамбетов. Мухамбетов. Как сообщает казахское интернет-издание «Курсив KZ», Казахстан долгое время был ограничен в поставках топлива в третьи страны, так как действовало соглашение о беспошлином ввозе Определенного объема нефти и нефтепродуктов из России, одним из условий которого был запрет на продажу бензина на третьей рынке во избежание реэкспорта российских ГСМ. В начале октября прошлого года Казахстан и Россия подписали протокол о внесении изменений в соглашение, которые сняли эмбарго на поставки казахстанского бензина в страны СНГ. Сразу после этого казахстанские власти заявили о намерении экспортировать ГСМ в Кыргызстан. Чиновник выразил надежду, что в следующем месяце должна произойти первая поставка ГСМ в нашу страну. Премьер-министр провел совещание о ходе проверки фактов, озвученных в журналистском расследовании Радио Азотек». Был обсужден ход проводимой работы по тщательной проверке фактов, озвученных в журналистском расследовании Радиозатык. Как доложил председатель госслужбы финансовой разведки Гуламжан Анарбаев, в 2014 году заключение ведомства по озвученным в журналистском расследовании Радио фактам вывода денежных средств было передано МВД. В 2016 году данное заключение также повторно было передано ГСБ. Заключение, где фигурировали указанные в журналистском расследовании компании, фамилии, суммы выведенных из страны средств, было передано в указанные государственные органы. В настоящее время Служба финансовой разведки совместно с финансовой полицией проводит повторное изучение факта вывода из страны 700 миллионов долларов США. Речь идет о рынке Дордой и Карасуйском рынке, а также о переводах средств в Турцию и страны Европы. Если говорить точнее, то главной темой стало обсуждение журналистского расследования агентства «Затык» по незаконно выведенным 700 миллионам долларов. Для расследования данного факта у нас создана специальная комиссия. Уже направлены запросы во все соответствующие органы. По поводу Айлбанка также есть уголовные дела. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело на бывшего председателя финансового учреждения. Он находится под домашним арестом. На сегодняшний день в общественности возникает много вопросов. Для получения ответов нужно дождаться результатов расследования. Премьер-министр поручил ускорить расследование. Нужно не только обеспечить тщательную и объективную проверку, но и своевременно информировать общественность. По итогам проверки гражданам должна быть представлена основная, основанная на доказательствах, исчерпывающая информация. Объективность, которой будет неоспоримой, подчеркнул Аблгазив. Экс-генпрокурор Солянова помещена в ИВС ГУВД Бишкека на 48 часов. Накануне 3 мая она была вызвана на допрос в МВД по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. На допросе была проведена очная ставка с бывшим военным прокурором Майром Беком Акматалиевым и бывшим заместителем генпрокурора Людмилой Усмановой. После этого было принято решение о задержании Соляновой. Подробности в материале Гульзады Чубаковой. Аиду Солянову в рамках дела по незаконному освобождению Азии Батукаева вызвали на допрос в МВД вчера около трех часов дня. Пробыла она там до вечера, а после проведения очной ставки с заместителем прокурора на Нарынской области, Майрамбеком Макматалиевым и бывшим заместителем генпрокурора Людмилой Усмановой, экс-глава надзорного органа, была задержана и водворена в ИВС столице. Между тем, в некоторых СМИ появляется информация о том, что против Аиды Соляновой показания дала бывший заместитель генпрокурора Людмила Усманова была допрошена и задержана в порядке статьи 98 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской республики экс-генеральной прокуратуры Кыргызской республики Аида Солянова и во на БВС ГВД города Бишкек. По данному делу идет по судебному производству проводятся все необходимые следственные действия. Солянова, во ИВС. На 48 часов. Ожидается, что меру пресечения изберет Первомайский районный суд столицы. А Майрамбек Акматалиева, который согласился сотрудничать со следствием, отпустили под подписку о невыезде. Отметим Акматалиев, когда-то работал спецпрокурором за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы. Он подозревается в причастности к незаконному освобождению кримавторитета. Все эти задержания не беспочвены, и дело не могло пройти мимо прокуратуры. Ведь, как говорится, нет дыма без огня, отмечает Полковник милиции в отставке Шамшибек Мамыров. И вчерашний арест бывшего генерального прокурора говорит о том, что это имело такое ну, организованное на карстанственном уровне масштабное ну, специальное вот, ну, такое направление, мероприятие. И, конечно, здесь точка должна быть поставлена судом, когда будет доказана вина. Но На меня, как говорят, без ветра дерево не движется, поэтому я думаю, что сегодняшний арест еще раз доказывает о том, что было такое нарушение законности. Любого гражданина не сажает, значит есть подоплека и основания. «Это дело было, очевидно, сшито белыми нитками. И все органы власти работали в одной связке», отмечает политолог Таблда По его словам, такое громкое дело не могло реализоваться без вмешательства высокопоставленных лиц. И что иначе нельзя объяснить такое быстрое освобождение криминального авторитета, который совершил ряд преступлений, в том числе и убийство депутата Джухурку Кенеша. «Вообще мы все знаем, что все судьи, там и другие э, чиновники местного уровня, которые э, были замешаны в освобождении Батукаева, они все э, потом э, получили э, большие должности. И э, в, вопреки э, вот, э, выступлению против вот, некоторых э, депутатов э, вот, э, того созыва, а все равно они э, были э... Им доверили большую должность там, на областном уровне, на республиканском и так далее. И так. В настоящее время все причастные к этому делу выявляются. Отметим, 23 мая генпрокуратурой было начато досудебное производство в отношении бывшего судьи Нарынского горсуда Джапара Ирматова. Именно он 9 апреля 2013 года рассмотрел представление исполняющего обязанности заместителя начальника ГИСЭИ номер 24 об освобождении Батукаева от неотбытого наказания в виде 8 лет 3 месяцев 7 дней. На Ерматова возбуждено дело по статьям 335 – вынесение заведования правосудного приговора или иного судебного акта и 319 – коррупция Уголовного кодекса страны. Заведомо неправосудный приговор, в котором сейчас обвиняется судья, дал возможность Батукаеву в тот же день улететь из страны. Более того, как говорится, он отбыл со всеми почестями. крем авторитет сопровождении сотрудников силовых структур сел на подготовленные автомобили и покинул тюрьму, а потом его проводили через вип-зону аэропорта Манас. Батукаев отправился в Чечню. Покинул он страну на частном самолете, который, кстати, обслуживала Осуаниле, где директором являлся Данияр Атаханов, сын Шамиля Атаханова. Последний на тот момент занимал пост вице-премьер министра. А уже после того, как начался скандал о незаконном освобождении крим авторитета, Атаханов подал заявление об увольнении и покинул свой пост. Бывший чиновник также был допрошен по факту незаконного освобождения Азиза Батукаева, а после решения Первомайского районного суда столицы он водворен в СИЗО-1 Бишкека до 26 июня. Напомню, Мазис Батукаев 3 августа 2006 года был приговорен Аламединским районным судом к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы. В колонии строгого режима с конфискацией имущества он был признан виновным в незаконном хранении оружия, массовых беспорядках и еще по ряду статей. Батукаев обвинялся по 14 статьям уголовного кодекса, в том числе в соучастии в убийстве депутата Джорку Кенеша Тынычке Акматваева, начальника Главного управления исполнения наказания и Кматулу Полотова и двух сотрудников парламента в октябре 2006 года. 2005 года, во время беспорядков исправительной колонии в Молдавановке. Но 9 апреля 2013 года он был досрочно освобожден, где причиной стала якобы неизлечимая болезнь. Сразу после того, как он покинул страну, было выявлено, что освобождение было незаконным. По версии следствия, должностные лица Минздрава умышленно преследуя цель незаконного освобождения. Из мест лишения свободы диагностировали Азизу Батукаеву эту болезнь. И в середине прошлого месяца по обвинению в соучаствии и подделке документов была заподозрена и водворена в СИЗО глава Минздрава Динара Загинбаева, Но после согласия работать со следствием, ее выпустили из-под стражи под домашний арест. Кроме того, в деле фигурируют врачи и лаборанты, которые диагностировали рак. Под арестом и экс-советник председателя ГСИН Колыбек Качканалиев. Все эти лица подозреваются в соучастии в коррупции, а также в подделке документов и в служебном подлоге по делу незаконного освобождения Азии Батукаева. Дело было возобновлено в январе этого года. На сегодняшний день правоохранительные органы по уголовному делу проводят необходимые следственные действия и оперативные мероприятия. Но стоит всегда помнить, что рано или поздно все тайное становится явным из-за совершенных преступлений. В конце концов, придется все-таки расплачиваться. Ульзада Чубакова, Бегзат Машрапов, ЛТР, Бишкек Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения бывшему заведующему отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манасу Арабаева. Судья вынес решение об аресте Арабаева задержанием под стражей в СИЗО ГКНБ до окончания срока следствия, до 3 июля. Его задержали в рамках мероприятий по привлечению к ответственности лиц, причастных к фактам злоупотребления должностным положением в интересах отдельных преступных групп, осуществивших рейдерский захват объектов предпринимательства иностранных инвесторов. Его подозревают в коррупции. Установлена причастность Арабаева к вышеуказанным на заявили в ГКНБ. Отдельные депутаты утверждали, что в бытность его руководства отделом судебной реформы и законности аппарата президента он оказывал колоссальное давление на судей. Пока Арабаева вели в зал, в его адрес были слышны крики и нелицеприятные слова граждан. Данное ходатайство прокурора сегодня же было рассмотрено следственным судьей и удовлетворено в полном объеме. Задержание Арабаево было признано законным и обоснованным, и в отношении него применено мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием СИЗО ГКНБ до 2 июля 2019 года. В мае к оперативникам межрегионального управления СКМВД кммвд по городу Ош обратилась жительница одного из районов Ушской области, которая сообщила о фактах фактах коррупционных деяний совершаемых со стороны работников суда и попросила принять законные меры. При проверке информации выяснилось, что работник Районного суда вымогает у женщины денежные средства в размере 7 тысяч сомов за решение вопроса. Данный факт на основании собранных материалов был зарегистрирован в АИС ЕРПП и Следственной служба МВД начато досудебное производство. 28 мая примерно... В одном из кабинетов зданий суда с поличным при получении денежных средств в размере 7 тысяч сомов задержаны двое работников суда. Один из подозреваемых – архивариус, второй – комендант. В настоящее время проводится досудебное расследование. В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение дела по... Об аварии на столичной ТЭЦ ранее суд вынес решение штрафовать на 3000 расчетных показателей Садыкова и Курманбекова и отменить меры пресечения домашнего ареста. У мурку также было штрафовано 3000 расчетных показателей. Мера пресечения заключения под стражей отменена. Буркуев также было штрафовано 3000 расчетных показателей, приговорен к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. После приговора обвиняемые были освобождены в зале суда. Ранее сообщалось, что упомянутые обвиняемые пошли на сделку со следствием, Признали свою вину. Рассмотрение апелляционной жалобы в отношении обвиняемых Калиева, Бремкулова, Кадырбаева должно было быть рассмотрено судом сегодня. Сегодня, 4 июня, продолжилось рассмотрение уголовного дела по обвинению Калиева, Бремкулова, Кадырбаева, Садыкова по апелляционной жалобе на приговор Первомайского районного суда города Бишкека 19 апреля 2019 года. Рассмотрение данного дела отложено на 11 июня 2019 года в связи с болезнью адвоката Бакирова, который выступает в защиту интересов Хадрбаева. 15 июня 2001 года в городе Шанхай лидеры Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана объявляют о создании новой международной организации, которая получает название «Шанхайская организация сотрудничества». Основная цель ШОС – это совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе. Сегодня, спустя 18 лет, со дня образования в состав ШОС входит 8 государств. Общая территория 8 стран-участниц ШОС составляет более 34 миллионов квадратных километров, на которых проживает более трех миллиардов человек. О современных целях и задачах Шанхайской организации сотрудничества, а также о том, как проходит председательство Кыргызстана, смотрите в следующем материале. Вот уже 23 года Кыргызстан является активным членом Шанхайской организации сотрудничества. История шанхайского духа начинается с 1996 года. Изначально организация носила название «Шанхайской пятерки». Но в 2001 году она была не только переименована в нынешнее название, но и приняла в состав еще одного партнера – Узбекистан. На протяжении 16 лет организация была «Шанхайской шестеркой». Пока в 2017 году еще две республики, Индия и Пакистан не стали полноправными членами ШОС. ШОС для нас в первую очередь это организация, которая помогает развитию региона Центральной Азии, обеспечивает безопасность Центральной Азии и создает условия для экономического развития Центральной Азии. Плюс ШОС традиционно для нас, для Кыргызстана, это возможность повышать двусторонние отношения. Эксперты прогнозируют, что предстоящий бишкекский саммит глав государств членов ШОС пройдет на высоком организационном уровне. Для этого еще летом прошлого года был утвержден план мероприятий. Каждое задействованное министерство и ведомство также организовали свои отраслевые мероприятия. В целом в рамках председательства в ШОС Кыргызстан провел более 20 различных масштабных диалоговых площадок. Кыргызстан провел очень много мероприятий. Это и заседание секретаря Совета безопасности членов ШОС, министров иностранных дел ШОС. Самое интересное было то, что Бишкек провел бишкекский медиафорум стран ШОС. Это тоже большое значение. И мы культурные мероприятия проводим. Все это в совокупности увеличивает геополитический вес и международный авторитет Кыргызстана. Мы всем странам мира показываем, что мы, страна, как суверенная, мы можем на самом высоком уровне проводить мероприятия и такого международного масштаба. Однако в этом году председательство Кыргызстана в ШОС стало весьма непростым, как может показаться на первый взгляд. За суетой ремонтных работ, улучшением столичной инфраструктуры и чередой межгосударственных мероприятий Кыргызстан проводил долгий и сложный процесс переговоров между игроками ШОС по всем вопросам повестки дня. И главное здесь добиться консенсуса, ведь без этого строить дальнейшее взаимодействие будет сложно. Если э -э, Китай... Э -э... В прошлом году имел желание обратить внимание членов организации на развитие новых технологий, то Кыргызстан в этом году пытается обратить внимание на экологические составляющие и энергетические проблемы, поскольку мы имеем все-таки в этом отношении определенные преимущества по отношению к другим странам, то и в этом направлении мы, будем, мы можем быть более активными и полезными. А с этой точки зрения, конечно, Кыргызстан пытался быть активным, Насколько был активным, насколько он стал влиятельным, покажет саммит. Кыргызстан продолжает работу и по углублению двустороннего сотрудничества со странами ШОС, которые остаются для нас основными инвестиционными партнерами. В прошлом году объем прямых иностранных инвестиций из России составил более 150 миллионов долларов США. Из Пакистана было привлечено почти 9 миллионов долларов США, но лидирует, конечно, Китай, который инвестировал в нашу страну более 240 миллионов долларов США. То есть это нам более полезно. То есть надо же пользоваться любую возможность с тем, чтобы когда приезжает политическое руководство той или иной страны в Кыргызстан или политическое руководство Кыргызстана выезжает в другую страну, надо использовать такие возможности, чтобы продвигать собственные интересы Кыргызской республики. И это то, чем занималось правительство и президент за последний год. Совсем скоро в Кыргызстан с государственным визитом прибудет председатель Поднебесной Си Цзиньпинь и с официальным визитом премьер-министр Индии на рендером моди Эксперты ожидают, что оба этих визита будут насыщены на разноплановые договоренности и стратегические решения. Напомним, что 30 мая президент Сорунбай Джиенбеков принял участие в инаугурации на рендер-моди по его личному приглашению. Предстоящий визит премьер-министр и глава государства обсудили на своей двухсторонней Встречи. Индия это тоже страна, которая стремится воссоединиться с Центральной Азией. В 2012 году в Индии была принята программа Connecting to Central Asia, Объединение Центральной Азии. И Индия, как страна, которая имеет исторические и культурные связи с Центральной Азией, она тоже хочет вложить свою связь с Центральной Азией. И я думаю, что мы выйдем на совершенно новый уровень и в кыргызско-индийских отношениях. Если говорить в целом об экономической составляющей стран ШОСТу, за последние годы она также стала немаловажным направлением сотрудничества. На сегодняшний день общее ВВП шанхайской «восьмерки» составляет более 20% от мирового уровня или 15 триллионов долларов США. Таким образом, каждая страна, входящая в интеграцию, имеет шанс на устойчивое развитие своей экономики. У шанхайской организации сотрудничества растет рынок потребителей. Уже сейчас 40% мирового рынка, имеется в виду по количеству населения, уже входит в ШОС, а по количеству населения он занимает 30%. Поэтому потенциал этой организации очень большой, и именно в этой связи к нему стремятся попасть другие государства. Итак, до главного политического события года остается чуть меньше двух недель. Официальный Бишкек принимал саммит трижды. В 1999 году, когда речь еще шла о создании организации в 2007 и 2013 годах. И как недавно заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, «Председательство нашей страны активно содействует дальнейшему укреплению дружбы, добрососедства и взаимопонимания между странами и развитию многопланового сотрудничества» следуя принципам шанхайского духа. Мадина Низамова, Чингасток, Турбеку, ЛУ, ЛТР, Бишкек. В Оши под вопросом законное строительство сразу 28 многоэтажных домов, а один уже начали сносить. Застройщик проигнорировал все постановления суда, так как строительство было признано незаконным. Как рассказывают в этих инспекции, строительные компании грубо нарушают правила возведения многоэтажных домов. Мои коллеги, с подробностями. Эту многоэтажку достроили уже до четвертого этажа, но сегодня все сносят, несмотря на то, что в стройку было вложено более миллиона долларов. Перед началом строительства каждая компания должна все согласовать с госорганами, брать разрешение в управлении архитектурой. Этого сделано не было, мы обратились в суд, по решению которого незаконное строительство было предписано ликвидировать. Необходимости приостановить незаконное строительство застройщика уже предупреждали и не однажды. Однако стройкомпания на это не реагировала. Мы неоднократно предупреждали. Застройщик был оштрафован на 200 тысяч сомов по решению суда. Но штраф так и не выплатил и стройку не остановил. Поэтому решение суда было однозначным. все снести. Представители строительной компании, конечно, с решением суда не согласны. Все претензии, уверяет застройщик, необоснованные. Мэрия и архитектура дали нам разрешение на строительство. Была комиссия из 12 человек. Все поставили подписи. Я не понимаю, почему они так с нами поступают. Сегодня в Аше под вопросом строительства еще 28 многоэтажных зданий. Все дела по ним также рассматривает суд. Главная цель мэрии – установить законность строительства этих объектов. Все застройщики должны действовать в правовом поле. Их предупреждают об этом на каждом совещании. Как отмечают бушской Божской мэрии, сегодняшний показательный снос многоэтажки должен стать уроком для других стройкомпаний, которые также должны соблюдать установленные законом правила. Алена Смирнова, Зайнат Ибраимова, Тайра Улу, ЛТР, к этому часу это все новости. Всего вам доброго. До свидания.